Приветствую вас, мои дорогие зрители! Меня зовут Лилия Донскова. И сегодня будет одно из самых необычных видео, редких видео на нашем канале. Видео про ароматы. Моя коллекция достаточно большая. И чуть позже я расскажу вам. Условия одного розыгрыша, который я хочу устроить. Давно мы не проводили какого-то драйвового мероприятия на нашем канале. Решили именно сейчас сделать такой необычный розыгрыш. Но чуть позже о нем. Итак, моя коллекция очень большая. Каждый месяц я стала делать таким образом. Выбираю из огромной коллекции ароматы которыми я буду пользоваться в течение месяца то есть я их достаю ставлю на свой столик косметический и пользуюсь только ими я выбираю разные ароматы на день на вечер для настроения для поднятия силы духа и сейчас я вам покажу какой необычный выбор у меня состоялся вот как раз на этот месяц на первом месте на первом месте аромат giordani gold essenza это мой любимый аромат пока что в oriflame ни один аромат не побил мою любовь <свят> не положил его на лопатки и уже с момента выпуска этого аромата мне кажется три года наверное я его люблю я ему верна и пользуюсь им по самым праздничным случаям просто для настроения этот аромат дает мне очень много уверенности женственности, то есть с этим ароматом я становлюсь, мне кажется, ну такая прям вот такая элегантная, красивая женщина. С этим ароматом я не могу себе позволить джинсы, что-то такое, да, спортивную одежду. Он обязывает выглядеть, соответственно, прическа, макияж, чтобы маникюр был, то есть он требует быть идеальный. И естественно, я не помню полностью состава всех ароматов, поэтому я выписала все на листочке. Состав: лимон, мандарин, бергамот, зеленый миндаль, жасмин, флер д'оранж, амбра, древесная нота и мускус и я здесь больше всего слышу такие цитрусовые ноты меня этот аромат настолько вдохновляет что я хочу его вот вдыхать вдыхать и вдыхать меня часто спрашивают а есть ли ароматы которые мне не нравятся есть конечно я например вот в серии Giordani Gold есть Original и Giordani White я их просто не признаю и Miss Giordani желтый тоже абсолютно не мои ароматы я их не воспринимаю мне они не нравятся и в серии Валаре есть аромат, самый первый, который у нас был классический. Он так вот, ну так, я его маме покупаю, ей очень нравится. Я к нему как-то вот абсолютно спокойно отношусь. Второй аромат, который, ну вот так мы его поставим, получается, они из одной серии Giordani Gold Essenza Сенсуале. этот аромат намного нежнее он у меня был даже начинала пользоваться у меня его выпросила подруга и я вот наконец-то себе заказала новый я по нему пососкучилась и мне почему-то так захотелось вот этого такого нежного и когда у нас начались сильные морозы я вот просто у меня руки потянулись и я его открыла и начала им пользоваться и с таким удовольствием заметили что у него необычная пипетка то есть это не просто распылитель а мы берем пипеточку, капельку кладем на руку и если аромата недостаточно мы снова опускаем сюда крышечку закручиваем открываем и пипетка снова полна ароматными капельками и состав этого аромата Сейчас я его найду. Где у меня есть сенсуале цветочный? Черная смородина, бергамот, гордень. Тоже флер д'оранж, апельсиновый цвет, ваниль, сандал и ценные породы дерева. Когда пишу ценные породы дерева, честно говоря, я впадаю в ступор. Мы просто бы написали древесные ноты. Нет, ценные породы дерева. Вот я в ступоре, но аромат мне очень нравится. И если их сравнивать, то естественно, этот намного ярче, звонче, такой вот вдохновляющий, а этот нежный, нежный, прям вот такой вот. Романтика. Вот для меня это аромат романтика. Так, следующий. Давайте покажу, как у меня в списке записано, чтобы не путаться. Санкис Garden У меня он практически закончился. Это абсолютно летний аромат. Вот, вот реально, у меня с ним ассоциация с летом. Начало весны, лето. Я не знаю, почему я так его захотела. Я по нему очень соскучилась. И когда я стала выбирать снова вот несколько ароматов, я обычно беру 5-6, максимум 7 ароматов на месяц. Выбираю. И у меня рука прям к нему потянулась. Так захотела я его снова вдохнуть. Потому что здесь такие экзотические ноты. Маракуя, питая, лимон, малина, ландыш. Мускус, пролине и кедр. Такой состав. Я в нем слышу грейпфрут. Представляете? То есть я его вот открываю. И я не слышу вот этих вот пролине, морокои для меня. Здесь почему-то вот грейпфрут спелый, сочный. М -м, прямо шленке текут Меня этот аромат вдохновляет. Он мне дает столько позитива. Вот, вот реально я прям с ним оживаю и я очень хочу уже весну и лето потому что это мое любимое время года хотя в этом году я наслаждаюсь также зимой как никогда у нас настолько мягкая пушистая зима с тех пор вот, как выпал снег такие сугробы мы очень много гуляли поздним поздним вечером и я просто вот наслаждалась вот этой вот пушистостью морозностью хрустом не знаю у меня такого никогда еще не было отношения к зиме наверное я ее даже чуть-чуть полюбила и тут выходит такой сильный мощный аромат парадайз его сняли с производства но у меня как у самого зажиточного хомяка есть целый запечатанный флакон я его выкупила как раз успела прямо перед тем как вот его сняли с производства или в какой-то распродаже и поставила потому что этот аромат мне очень нравится для меня это аромат силы бизнес-леди мощная со стержнем такая уверенная которой нельзя отказать перед которой открываются все двери просто с этим ароматом даже невозможно плечи опустить вот если состояние вот такое в вот, да, сайте нужно ароматом поднять свое состояние вдохновиться парадайс! состав Frésia Розовый перец, кстати, я очень люблю, когда в составе розовый перец, черный перец, ландыш, жасмин, пион, кедр, мускус, еще какое-то название, кашмиран не знаю. Такой почерк как у врача, не могу прочитать. Вот этот аромат очень стойкий и красивый. Вот несмотря на то, что он такой вот, ух, он красивый, и с ним я получаю очень много комплиментов вот с этим и с этим огромное количество комплиментов следующий аромат с которым тоже многие знакомы Sublime Nature это восточный аромат вы знаете я раньше в принципе восточные ароматы не носила они мне не нравились не подходили но видно поменялось что-то в организме и я по-другому стала в принципе относиться к ароматам если раньше мне нравились такие легкие морские нотки зеленый чай а сейчас я к ним равнодушна может быть я к ним потом вернусь но восточные ароматы заняли в моем сердце микрофон аж помяла достойное место состав давайте посмотрим а где он у меня вот бобы тонко морские ноты молекулы каскалоны черная смородина ваниль и белый мускус но я думаю что здесь еще много много много всего интересного потому что этот аромат он, он удивляет вот он просто удивляет его я вдыхаю понимаю что он не похож ни на какой аромат который я пробовала бы в своей жизни и он мне нравится состояние примерно как вот с ароматом Giordani Gold Essence такой аромат заставляет держать уровень да? то есть он тоже не на каждый день не в каждую дыру да? просто это прям аромат такой на выход чтобы произвести впечатление удивить и увлечь вот, он такой влекущий, необыкновенный. Следующий аромат. Вы с ним многие знакомы. И я знаю, что многим он не понравился. Отзывы разные. Кто-то в восторге, кто-то нет, all on nothing, или носинг забыла. Так долго учила названия. Я не понимаю, как можно такие названия придумывать, которые невозможно запомнить. Дизайн сразу покорил вот это вот клатч в виде клатча такая сумочка элегантная но самое главное для меня в аромате конечно не дизайн самое главное это то состояние которое я получаю когда этот аромат на мне и даже если я его не чувствую состояние все равно присутствует без него никак Итак, что это за аромат он восточный аромат сложный с первого взгляда он мне не зацепил, не то чтобы он мне не, и не, не понравился, то есть не было такого фу, нет, я его не поняла. Я поняла, что это аромат такой вот сложный, с ним надо подружиться, прочувствовать и уделить ему внимание, чтобы он отозвался. И отозвался он мне именно, когда начались холода, я когда вышла с ним на холод, я услышала вот этот вот ваниль сейчас скажу супер абсолют мадагаскарской ванили вот тогда я его почувствовала тут такой состав цветочный вихрь магнолии фрезии смешиваются с искрами сочного итальянского лимона уже слюни текут уступая место сердцу где переплелись лепестки жасмина дамасской розы свежая малина и вот супер абсолют мадагаскарской ванили и теплый шлейф мускуса и кедра ну скажите красиво вот, вот, вот так вот он раскрывался не сразу но потом он занял место в сердце и он мне очень нравится тоже аромат не на каждый день абсолютно такой вот не, не избитый дорогой сразу отмечается, как дорого пахнет поэтому рекомендую прислушаться к этому аромату. Как всегда говорю, прислушивайтесь через пробники. А сегодня в мою коллекцию пополнил новый аромат Giordani Gold Essence Blossom. Это новинка второго, то есть третьего каталога. Да, он только будет. Мне уже этот аромат прислали заранее как официальному обозревателю компании Reflame и я только сегодня с ним начала знакомиться я еще честно говоря не изучила все ноты которые входят в состав но вкратце в двух словах скажу что здесь повторяется тоже флер d'orange жасмин и камелия. то есть во всех ароматах giordani gold и senso fleur он есть и здесь тоже но он абсолютно другой и он мне сразу понравился абсолютно сразу с первых ноток поэтому я его сейчас буду изучать несколько дней с ним будем знакомиться и потом запишу отдельное специальное видео именно про этот аромат вот такая моя коллекция на ближайший месяц я уже начала ими пользоваться этими ароматом и буду продолжать а сейчас условия розыгрыша я вам предлагаю прямо в комментариях написать какое количество ароматов сейчас находится здесь на этом столике пишите если будет больше одного человека то мы будем разыгрывать генератором случайных чисел среди тех кто правильно напишет ответ а, роза, а призом будет моя индивидуальная консультация на любую тему по вопросам красоты подбор может быть уход за лицом макияж ну, любые ваши вопросы которые вы хотите мне задать лично тет-а-тет -а -тет, мы созвонимся да, с видео потоком пообщаемся 30-40 минут это будет ваше время которое я вам подарю если вы выиграете я вам желаю успехов в розыгрыше я вам желаю найти свои любимые ароматы, которые будут вас вдохновлять, окрылять и дарить необыкновенное состояние. И, конечно же, всем желаю счастья. До новых встреч. С вами была Лилия Донского. Пока-пока. И самое главное, розыгрыш состоится 14 февраля в прямом эфире в 19 часов по Москве. Смотрите эфир.